В полдевятого вечера у вас часа. У меня закончилась третья пара, нет, вторая пара. Я разбил сегодня весь свой процесс рабочий на четыре пары, как в университете. И спокойненько работаю, то есть хожу на пары, на пары по по программированию, Практика. лабораторная. Ну, вот и сейчас у меня большая перерывка, переменка на целый час, и я думаю, может быть, заменить э, выпуск нового влога. Почему бы и нет? Э, прошлый выпуск был такой э, своеобразный. Да, была на то причина. Сейчас я возьму часики. Вот сколько у нас времени сейчас? Да, я веду свои часики. Они они помогают мне отслеживать активность, они помогают э, замерять мой сердечный пульс и… Так, сейчас я отвернусь немножко. <с İşlet> <сétape街><сétape街> да, вот, третья пара в 9 часов у меня сегодня. Отлично. Кстати, сколько я выпил воды? 1350 миллилитров. А, вот, так что, kh有沒有. ну, о чем еще можно поведать, может поведать э, пистонский? О том, что у нас на Земле 7 миллиардов людей. И это отличается от того, что было раньше. А раньше было, например, 7 миллионов людей на всей земле. Вот. И почему в средние века, например, да, люди не снимали блоги? Ну, даже если бы не была бы камера. Да потому что эти блоги никто бы не смотрел не было бы подписчиков, там, 20 миллионов подписчиков у людей. У них было бы очень мало подписчиков. И поэтому э, все труды были бы напрасны. А здесь э, снимаешь себе видосики, и хуякс, у тебя уже тысяча подписчиков. А вроде бы как-то ничего и не делал. А если было бы 7 миллионов людей на земле, то у меня был бы только один подписчик в это время. Э, вот, собственно, поэтому... Кстати, моя самодельная лампочка дает очень интересный тон мое лицо. Зацените. Да. да, я пока что решил забить на это рабочее место. Оно меня... Ну, не то чтобы бесит, а то, что я немножко устал от него. Хотя вот этот комп очень быстрый, конечно. И эти мониторы 4К прямо очень... Ну, повышают производительность Но иногда просто хочется немножечко сконцентрироваться. Я понял, что всегда открытый слаг — это плохо. Нужно слаг закрывать, нужно даже, может, вставить какой-то офлайн режим не беспокоить. Вот. Да, соседи здесь живут. Сейчас мы вырубим Apple TV и немножечко поставим какой-нибудь фон, например, поставим блок Ежова, фон. Ежов ТВ. На самом деле, тут сейчас э, играло, играл мой собственный видос. Снимай, Да, я знаю. Надо снимать блог. Он прав. А, он прав, конечно же, да. Э, да. Мне сейчас пришла такая мысль, что когда живешь с человеком вместе, нужно поддерживать энергетическое состояние. Вы знаете, иногда бывает такая тишина в голове, что хочется все поставить тихонечко, так. в кастрюлечку так, тихонечко-тихонечко, вместо того, чтобы вот так вот, знаешь, открыл шкаф, размахом закрыл, все вот так вот, короче, поставил. Ну, здесь я бы, конечно, не стал экспериментировать, потому что эта штука разобьется. Можно... В таком настроении можно петь в душе, в таком настроении можно много чего сделать. В общем. Вот. И мы в том, что нужно поддерживать это состояние. Партнера. Не допускать такого, чтобы э, создалось такое настроение, когда нужно на цыпочках ходить. Тихонечко, все говорить. Жёпот. Ни в коем случае, ребят. Я вышел на прогулочку, у меня наступила переменочка. Вышел, сходил в туалет. Вот, могу дальше работать. Но у меня еще есть парочка минут. И хотел поделиться с вами уже рабочими моментами. Вот, потому что почему бы и нет, можно поделиться какими-то рабочими моментами. Без имен всяких, без конкретики. То есть никаких тайн я не раскрываю, просто интересно, как бы. Вот. В общем. На работе у меня, ну, у меня сейчас задачка такая: я там переписываю, переписываю один файл корневой, все переписываю и получается, что там две строк было, сто стало, в общем там, ну, как бы код совершенно поменялся, там никак не особо не проверишь даже, легко не проверить, не потерял ли я какую-то логику, вот. И поэтому меня сейчас заставили все покрывать тестами. Уважаю это требование, уважаю, но некоторые вещи прямо вот, ну серьезно прямо никак не покроешь а, как бы разумными, вразумительными тестами, которые имеют смысл, потому что приходится буквально мокать каждую строчку и посмотреть вызывался ли этот мок. То есть я пишу код, да, команда А, команда Б, команда С, и потом я пишу тест. Тест на то, что команда А была вызвана, команда Б была вызвана, команда С была вызвана. То есть я не тестирую то, что эти команды в совокупности дают, а я тестирую то, что они были вызваны в определенной последовательности. Это тупизм. То есть я пишу один и тот же код. Код, который тестирует другой код, ну короче, не знаю. Надо здесь тестировать уже, получается, end-to-end -end тестирование. То есть вызывается скрипт, который прокликивает приложение. Вот. Да, скрипт, который просто прокликивает приложение и, соответственно, наблюдает за результатом. То есть что а, приложение делает. Ну, там такая фишка, что, типа, ну, многие приложения делают такое, что когда ты ими не пользуешься в течение какого-то времени, они, они просто а, показывают тебе вот пароля. То есть видите код какой-то вот, видите какой-то код. Но если если ты выходишь из приложения и быстренько заходишь обратно, то этот код не показывается, то есть не запрашивается. Ну, там, типа, Face ID не сканируется, вот. И вот такую логику нужно протестировать, типа, она не ушла или нет. И еще парочку логик, то есть там где-то 10 этих всяких разных логик. Вот, таких корневых. Вот, ну... Короче, блин, тормозим, тормозим просто... Мне не очень нравится тот факт, что у нас э, основатели компании, которые занимаются этим приложением с нулей, ну, то есть пять лет уже подряд, они не могут никак отпустить, то есть довериться сотрудникам, которых они нанимают, сотрудникам, которых они нанимают. Они все, они всегда не доверяют, не доверяют вообще. Ну, я, я могу понять, почему они не доверяют, потому что мы допускаем ошибки, и, собственно, после этих ошибок и возникает недоверие. То есть, опа, он ошибся один раз, может ошибиться другой раз. Вот. Это, конечно, ну, беспонтово. Когда просто, ну, как сказать, я как бы пуляю merge request, да, pull request, вот. И говорю, все, я тут все проверил, все четко. Сам тестировал, ну руками, естественно, руками тестировал, вот потом проверяет его другой разработчик, делает код ревью, его апрувит, и ну что еще нужно, но потом приходит, то есть потом, короче, выкатывается сборка, и в итоге она оказывается важной вот, идут жалобы, и, соответственно, возникает недоверие. То есть, как бы, ребят, давайте все. Я не буду типа выкатывать, мы не будем выкатывать. Но ну, там просто, конечно, -то, тоже такой кейс уникальный. То, что мы сейчас делаем рефакторинг полностью целого приложения, вообще прямо корневого элемента. И нужно, конечно, ну, либо все тестировать, вообще все. Просто все приложение. Ну, либо писать вот такие юнит-тесты, mm. вот, которые особо ничего не значат. Вот, ну ладно, что, буду сейчас еще? Еще потрачу следующую пару. Сейчас у меня идет вторая пара уже. Вот, опа. Так. А, вот моя машиночка стоит. Да, у меня сейчас, короче, вторая пара начинается. 15.45. Вот она уже началась. Ну и, соответственно, я пошел работать дальше. А, я же хотел жвачку купить. Блин. Ладно-то, что, прогуляющая жвачку куплю? Да блин бы короче, вот. Чё ещё скажу? Это, конечно, плохой э, паттерн поведения, то есть вот так вот как-то обзываться на сотрудников, на основателей особенно, на, на менеджеров. Это софт-скиллы, как бы слабые у меня просто, софт-скиллы. Я недавно смотрел Викторию Бородину, она... У нее есть прекрасный канал про то, как сделать карьеру в IT в США, вот. И там она говорит, что самое главное в США — это вообще сделать а, иметь софт-скиллы, то есть уметь воспринимать там критику, уметь высказывать какую-то критику, высказывать какие-то, ну то есть у меня вот сейчас есть предло предложение такое, ребята, давайте я сейчас забьем на тесты, просто руками все аккуратненько проверим. И главное, код почитаем, аккуратно, код проверим, код просто. Ведь я я только сделал правки в коде, да? Вот, Если его проверить нормально, адекватно, то можно понять, как а нужно ли там что-то вообще тестировать, подломать или там что-то. Вот. у меня вот эта идея есть, но я не могу ее никак продвинуть, то есть протолкнуть начальству, вот. И софт-скиллы это то, что позволит мне протолкнуть эту идею начальству. вот. Это одно из важных вещей, если вы вдруг собираетесь приезжать в Америку. Вот. Ну, я вот сегодня просто подал, а, ну, еще пока не подал, но сделал фотографию для лотереи Green Card, DV 2024. Вот. ну и кто его знает, может быть, я выиграю Green карту Еду в США, жить, понравится, не понравится, вынес обратно. Ладно, пойду куплю себе жвачку. Вообще говоря, вот именно поэтому я мечтаю продолжить свой стартап делать, а не работать на кого-то, на чей-то стартап. То есть я уже слишком слишком опытный, слишком, не знаю, прошаренный во всем этом, что я постоянно нахожу какие-то изъяны в решениях руководства, и мне хочется, чтобы я сам был руководством и руководил сам вот, всеми всеми делами. Ладно, я буду там ошибки делать какие-то, может быть, мой стартап вообще прогорит, и я потеряю все свои бабки, но зато я буду сам виноват. Вот я сейчас вижу, просто, ну, люди неправильно делают то-то, неправильно делают то-то, вот. наблюдая за тем, что они делают правильно, конечно же, учусь. И просто я последний раз, когда я занимался своим стартапом, у меня просто кончились бабки, вот. И я вынужден был уйти на вторую работу, на полно рабочий день, окунуться полностью, продать свое время. И вот сейчас я сижу целый день в машине, вот работаю просто на людей, то есть не на себя, а на кого-то вот зарабатывают деньги а так мог бы их тратить зато на что-то свое и в итоге потом через лет 5-10 продать кому-нибудь свое детище свой стартап вот да так оно происходит а могу купить квартиру или дом вот тут тут как бы надо выбирать либо дом либо стартап вот тут кому что интереснее я пока что еще не, при, не принял свое решение. Вот я уже скопил какую-то сумму ну, там, полтора миллиона рублей, скажем, вот, и могу в принципе уже. Ну, я уже не, не так боюсь, если меня вдруг уволят с горяча, как я раньше боялся. Сейчас уже нет, сейчас уже все, сейчас уже бабки есть. И если уволят, я буду только рад, это наверняка будет сравнимо по ощущениям с тем, что я испытываю, когда расстаюсь со своей девушкой. Я с ней расстаюсь и мне становится легче, мне сразу прилив сил, вот, так и здесь с работой. Я помню, как вот из Aviasales меня увольняли, с одной работы, с другой работы меня увольняли. Я сам не увольняюсь, меня всегда увольняют, вот. Я человек надежный, я никогда не брошу. Хотя нет, я вру на самом деле. Я вот там. Я сам тоже увольнялся. Бросал с тапочкой. Ну и ну, вот, Ладненько, пойду я кушать жвачку и побороть. Да, я сегодня решил поработать из машины. Нашел офигительное место в городе. Это торговый центр "Елка". А вот. Сейчас его попробую показать. А вот он торговый центр "Елка" и уникальность этого места в том, что здесь есть еще набережная. А вот. Собственно, набережная вот так вот идет, и по ней можно бегать. А вот, ну, собственно, во время перерыва. Потому что я сейчас разбил свой рабочий день на 4 пары, как в университете. Пара по полтора часа. Четыре пары, по полтора часа, ну, шесть часов рабочих, продуктивных. Вот, и между ними перерывы. По 15 минут, по 20 минут, на самом деле по полчаса. И между, то есть, пара, полчаса перерыв, пара, час, полтора перерыв. Потом еще одна пара, полчаса перерыв, и еще одна пара. И вот так вот я ä, работаю. Да, наши ребята в Лондоне начинают работать где-то порядка двух часов дня они, они где-то в 2 часа дня начинают работать и заканчивают достаточно поздно. То есть это в 10 часов вечера. Поэтому мне невыгодно э, работать... Начинать работать рано слишком. Э, вот, я начинаю поэтому ну, дов, довольно-таки поздно. Вот, я взял с собой два телефона. Один у меня на Abiline. Это, это мой, а, мой iPhone SE старый. Он полностью заряжен. Я его использую как точку доступа. Вот И вот этот... Э, iPhone XS Max, на который я снимаю сейчас, у него камера получше. Да, прошу прощения, что камера немножко наклонена в сторону, э, да. Она просто поставлена, как бы, есть здесь есть у меня держатель на машине, но если поставить, то камера слишком будет наклонена вверх. Поэтому я просто вот так его поставил, но здесь как бы есть такой уклончик. Да. Ну, поэтому, кому как как стоит камера. Да. Дома надоело работать, там я уже все комнаты перепробовал, там как-то, как не знаю, слишком тихо, вот, слишком как-то тихо, спальный район какой-то, вот, рабочий класс живет, да, а здесь у меня вид на город, машинки едут, могу немножко приоткрыть окно, чтобы было, ну, в общем, сейчас погода хорошая, теплая, да, такие дела. Ну, что еще могу добавить? На фрилансе жить хорошо. Сам зада задаешь себе, где у тебя будет место рабочее. Вот. А хорошо обустроить себе рабочее место дома, когда хочется прям поработать с мониторами. Как у меня вот там три, три монитора, мощный комп. Но иногда вот хочется выйти на машине. И когда есть машина, такая машина, как Доджин Трипит, удобнейший. А вот здесь можно поработать. Можно, можно поработать спереди, вот на пассажирском сиденье. Можно поработать сзади. Тоже там можно развалиться. Да. Накупил продуктов. То есть, ну, всяких там coca кол Салатик взял. Тут, кстати, в этом торговом центре еще есть столовая. Так что можно сходить, покушать там. Очень удобно. Очень удобно. Мега удобно. А вот. А еще я решил немножечко возродить свой образ. Вспомнить Пистонского, вспомнить Фэнси Джона. У меня еще другой канал, канал есть, блог Фэнси Джона. Вот. Это такие персонажи, как бы образы. Блог Фэнси Джона. Секреты отельной жизни. Один из секретов отельной жизни... И, собственно, один из подъемов отелей – это такой подъеб, что ты не можешь зарядить свой сотовый телефон, когда ты решаешь куда-нибудь выйти из отеля, прогуляться. Вот. Ну, продемонстрируем это. Демонстрировать я буду это на уникальном экземпляре первого айфона в истории. Это первый iPhone, собственно, буквально из рук Стива Джобса. вот значит но ну и он у нас сейчас стоит на зарядке да. э, и вот мы пошли с вами куда нибудь гулять э, ну уходя куда-нибудь гулять мы берем с собой ключи вот а ключи у нас вот на такой вот э, хитрой конструкции э, прикреплены к ключу то есть э, к магнитному ключу контролирующему электричество то есть здесь мы имеем э, полностью, полностью сплошное кольцо. Как здесь можно видеть. А, так, как же это показать -то? Вот. То есть здесь кольцо э, нельзя снять. Э, в некоторых отелях можно снять магнитную штуку от ключа и, и пойти гулять. Но в этом же отеле э, поступили очень хитро. И она плотно как бы закреплено. И уходя гулять, ну, нам дают время одеть ботинки, так сказать, и выйти за плотную дверь. И мы думаем, что все нормально, как бы свет не выключился, вроде как кондиционер продолжает работать, мы уже отошли, и тут хопа. И все вырубается, господа, и наш iPhone уже нихуя не заряжается. Ну и мы возвращаясь С прогулки Собственно Втыкаем обратно Магнитный ключ И обнаруживаем что Наш iPhone ни черта не зарядился А нам уже пора ехать В аэропорт вот, И мы вот с таким айфоном Красным как бы Расстроены все уходим вот. Но при этом Никто не догадывается Что в отелях хороших в которых есть холодильник, да, холодильник продолжает работать. Естественно, если бы холодильник выключался бы в то время, как ты уходишь из отеля, то все бы твое, все бы твое молоко и мороженое растаяло бы в холодильнике, и это было бы очень плохо. Вот, сейчас мы дождемся с вами выключения света. Вот. Соответственно, холодильник подключается к розетке. Розетка находится за, за холодильником. И вот в этом месте. Да. Ну, это ни при чем, а Вот, собственно, свет выключился. Но холодильник, как мы видим, Эврика, продолжает работать. Да? Мы даже можем взять холодную колу отсюда. Вот. Но самое главное, это то, что можно выключить холодильник. Как правило, здесь только одна розетка используется. Uh, таких То есть там нету второго места Хитро очень сделано, да Но можно выключить холодильник что там собачим И зарядить самое важное, что у нас есть Это наш первый iPhone. Вот То есть буквально вытащите его отсюда И зарядите его В правильном месте, господа С вами был Фэнси Джон И это был первый секрет отельной жизни Фэнси Джона не переключайте и подписывайтесь на, на мой канал. Вы знаете, я ходил однажды на урок по актерскому мастерству, и там нас прямо учили, как бы мы выдавливали из себя плач. То есть нужно было поплакать. Вот, это вообще жесткач какой-то. То есть то, что я тут сейчас делаю, э, как бы, и, ну, играю с образом, это вообще просто цветочки. На... Это просто цветочки по сравнению с тем, что делают настоящие актеры в кино. Вот, они там вообще конкретно играют просто. Других людей просто, вот, реально. Других людей. Вот, представляешь, подходишь к человеку, а он вообще другой человек просто вот. То есть какой-нибудь друг ко мне подойдет, и уйдет от меня с чувством, как будто бы он встретил моего двойника. И даже мне не будет писать об этом. То есть он реально поверит в это. Я помню, как я играл в американца, когда приехал с Америки. И после, ну, короче, несколько раз там играл, зашел там в парикмахерскую, помнится, в Сочи, притворился вообще не знающим русский язык, и все поверили. То есть, также у меня было проканывало с какими-нибудь э, э, девчонками с Тиндера. То есть э, у меня получалось оставлять впечатление, будто бы все хорошо, все правильно, нет никакого подвоха. То есть разыгрывать людей. Разыгрывать людей. Это искусство целое. Это нужно уметь. Не так это просто. Да, ну, ладненько. Выпуск не буду удлинять. Он будет коротким. Чисто так. 6 минуточек. Я думаю вам не было скучно. Подписывайтесь и ставьте лайк, ребят. Потому что если вы не ставите лайк, то вы меня не уважаете. Вот. Это, кстати, слова моей мамы. Да. Счастливо.